Мне все равно, каких среди лиц Ощетиниваться пленным львом, Из какой людской среды быть вытеснены Непременно в себя в единоличие чувств. Камчатским медведем без льдины, Где не ужиться и не чусь, Где унижаться все едино, Не обольщусь и языком родным Его призывом млечным, мне безразлично, на каком непонимаемый быть встречным читателем, Газетных тон глотателем, доильцем сплетен, Двадцатого столетия он, а я — до всякого столетия. Остолбеневши, как бревно, оставшееся от аллеи, Мне все равны, мне все равно, И, может быть, всего равнее, роднее, бывшее всего».